Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Кигаи. В этом видео у нас будет такое срочное предупреждение, чтобы вы были готовы к этому возможному варианту развития событий. А смотрите, друзья, что у нас здесь происходит. То есть в прошлом видео у нас здесь вырисовалась вот такая вот картина. Вот такая вот картина у нас здесь была. И все. И смотрите, мы говорили, что сверху у нас находится локальная область сопротивления, и если бы мы пробили данную область сопротивления, то у нас бы здесь образовалось двойное дно, и мы бы могли устремиться далее на повышение. В итоге мы с вами эту область не пробили, и здесь у нас максимум обновился в данном месте. А понижение максимумов у нас обозначает поджатие к уровню 40 тысяч, то есть происходит поджатие, а это фактор для пробития. Плюс ко всему, друзья, обратите внимание на эти многочисленные отскоки. То есть здесь у нас целых раз, два, три, 4, 5 отскоков. И чем чаще цена тестирует уровень, чем чаще цена отскакивает, тем выше вероятность пробития. Следовательно, у нас уже есть несколько факторов для пробития. И да, по этим факторам можно сказать, что мы с вами в ближайшее время можем пробиться с определенной вероятностью. Но, друзья, опять же, судя по другим факторам, по факторам в глобальной картине и... В целом, в данной консолидации присутствует небольшое проводание покупателей. Я предполагаю вот такую вот картину. То есть, мы можем пробиться, но это пробитие будет ложным. То есть, просто сквизанем и выбьем стопы лонгистов. И потом уже спокойной душой пойдем далее на повышение. А сейчас вы будете приятно, опять же, удивлены теми совпадениями, которые мы здесь с вами найдем. Во-первых, друзья, напоминаю про фрактал. То есть, здесь у нас присутствуют совершенно одинаковые фракталы. Вот здесь вот. И вот здесь вот, то есть мы видим те же самые волны, те же самые максимумы и минимумы И как видите, здесь у нас вот первая волна присутствует И здесь то же самое Мы видим, что по данному фракталу слева мы дошли до этого минимума Следовательно, мы также здесь можем совершить движение до этого минимума И, друзья, напоминаю, что мы с вами нарисовали уровни Фибоначчи от максимума биткоина к минимуму недавней коррекции и а, данные уровень Фибоначчи прекрасно себя отрабатывают. Это видно по данным отскокам. А, так вот, здесь же, на этом а, минимуме, находится уровень Фибоначчи 0.236, то есть уровень 37000. И плюс ко всему, друзья, здесь присутствует формация, которая, опять же, указывает на данное импульсное движение на коррекционное. Только в случае, если импульсное движение вниз совершится. Смотрите, здесь присутствует импульс, здесь горизонтальное скопление, и в случае, если свершится еще один импульс на понижение, то давайте посмотрим потенциал данного импульса, судя по одной данной формации. Как мы находим потенциал? Находим мы с вами уровень поддержки, точечно, вот он, и находим начало импульса, вот она, И проводим через это дело уровни Fibonacci, вот таким вот образом. И уровень 1.618 служит потенциалом для движения цены. И обратите внимание, где он находится. Опять же, на уровне 37 тысяч. То есть, мы с вами можем а, совершить данное движение, но я ничего не утверждаю. То есть, просто, чтобы вы были к этому готовы. Может совершиться вот такое движение резкое, импульсное вниз. И потом, опять же, резкое восстановление. И возврат в диапазон с последующим продолжением движения вверх. Но, опять же, этого может также и не случиться. И мы с вами можем прямо отсюда пойти на повышение. В целом, сценарий бычий. То есть, мы рассматриваем повышение. Но, друзья, если мы... Если мы а, закрепимся Ниже уровня 40 тысяч Сейчас я нарисую Если мы здесь закрепимся ниже уровня 40 тысяч То есть произойдет ретест, ретест правительного уровня И мы не восстановимся До конца октября до уровня 51 тысяча, то это будет крайне медвежья Картина, друзья. Напоминаю, что все тайминги У нас соблюдаются и По таймингам а, тот же Самый импульс происходил в июле в, в каждом бычьем рынке. Та же самая коррекция Происходила в начале сентября и в в начале, в середине октября мы уже с вами восстанавливались Поэтому пока что тайминги идеально соблюдаются и вырисовывается максимально обычная картина Но если что-то пойдет не так, то естественно картина уже поменяется в обратную сторону В общем, друзья, этим видео я хочу у вас, вам сказать, что вы были готовы к этому импульсному движению, если оно произойдет И если даже оно произойдет, чтобы вы были готовы к обратной резкой реакции вверх То есть логично, да, мы с вами выйдем здесь стопы лонгистов и пойдем уже без лишнего груза далее на повышение. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пишите вашу обратную связь. Я абсолютно все комментарии ваши читаю. И мне будет интересно посмотреть ваше мнение. Ставьте это видео палец вверх, если это видео было полезным и противным. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан, Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего лучшего, всем профита. Побежайте, друзья. И всем пока.